Пури не аб, Мечтай и действуй! Мечтай и действуй! Мой друг до цели жизни Несколько шагов Только лидер создает надежный круг Осуществим мечту и сердце Зов! Величита Ближе все с каждым днем Воздух свободы несел, Смело не отступать Только вперед всех нас зовет Пусть меня услышит весь мир. Только здесь и сейчас я сжигаю огонь финансовой свободы. Хажелый был стандартный, шоу